острого перца отжемниколор этот перчик относится к виду бокату родом он из первую такой перчик созревает от белого цвета потом покрывается такой вот фиолетовыми бачками таким ну, как фиолетовым напылением потом становится желтый и в конце уже красный очень красивое растение. Высота такого растения от 50 до 70 сантиметров. Острота у него от 30 до 50 тысяч скобелей. Да как бы не сильно острый перец. Срок созревания у него от 90 до 100 дней. Он высокоурожайный, очень большое количество на нем плодов. Вот смотрите, сколько. вот тут еще есть кустик один. Вот. Еще, еще пока белые плоды у него. Смотрите, какие, какие они могут быть крупные. Такой вот перец. Очень-очень красивый. Очень декоративный. Это растение многолетнее. Его можно выращивать так в открытом рунте, так можете выращивать его и у себя дома на подоконнике. Очень большое количество плодов. Очень приятный на вкус. трешки имеет цитрусовый и фруктовый аромат. И вот плоды небольшие. Его можно применять в консервации. Также можно сушить его. И можно употреблять в свежем виде. Вот посмотрите, какое количество стричков у него. Пасынковать его не нужно. Вот у него пасынки идут. Снизу. Очень-очень пышный куст получается у нас. Вот тут сколько нас раз? раз, два, три. Три пасынга. Небольшое количество плодов. Много места не занимает. вкус сам по себе раскидистый. Так что советую такие перчики выращивать себе дома. Очень очень красивые.